Привет! Сегодня очень классный день, потому что, когда я пришла в моем почтовом ящике, лежали два выпуска журнала «Вышивка для души». Давайте полистаем их вместе. Мне кажется, что это будут отличные номера, потому что такие классные обложки. Так все красиво. Значит, тут будет выпуск номер шесть «Вышивки для души» плюс... Спецвыпуск, весеннее пробуждение. И картина на обложке, она действительно такая светлая и весенняя, настолько приятная. И вот эта вот мамочка с ребенком, так все мило. Давайте начнем по традиции с основного выпуска. Я его не листала, будем сейчас вместе с вами первый раз смотреть. Ой, какие птички! Птички! Ой, как классно. На цветущие ветки. Наверное, это яблони или вишни. Так, что здесь у нас будет? Земляничка. Вот это вот кормящая мама. Называется материнское счастье. Волк. И за дерево смотрит. Так называется серый волк. Хоть в учебник помещай. Так. О, вот это вот я знаю. Это из мультфильма Красавица и чудовище. И вот эти вот классные птички. Так. А букет роз какой-то он непонятный. Частичный, может быть. Как-то здесь вот вазочка. И два цвета. Ну, не два. Как будто вот здесь не хватает второй части снизу. Ну ладно, сейчас будем листать и разберемся. Так, ага, вот розы начинается. Так. Красиво. Розовые розы. Все весеннее. Материнское счастье. Такая на тему Мадонны, да? Просто и красиво. Волк. Зубами щелк. Так. Ну хорошо, хоть волк не среди леса, а так на какой-то опушечке. Вышел на солнышко. Так, большая схема. Волки сейчас модны. Говорят, это символ счастья и постоянства. Так, клубничка. Супер. Ой, а у этих птичек еще и домик есть. Ой, как классно. Значит, вот этого будет продолжение. А вот такое будет начало. Здорово. Тут они будут птенцов выводить. Угу. И вот эта картинка из мультфильма. Детский сюжет. Так, второй журнал. «Весенние пробуждения». Просто этот пейзаж, он супер. Мне кажется, вот любой человек, найдя в лесу ручей или речушку и посмотрев на этот пейзаж, скажет, что это как будто бы его лес. Такое все родное. Ой, и здесь цветущие ветки. М -м, только здесь с церковью. Так, Ой, здесь тоже птицы с гнездами. Всюду весна. Правда, всюду весна. А вот эта вот цветущая ветка, это называется яблоневый цвет. И церковь. Угу. Так. Половодье. Отличная картина. Весна идет. Это сама весна. Здорово. И цветущий сад. Такие дома. Цветущие деревья. Скоро наступит это время года когда будешь идти и просто замирать от восторга. Потому что все будет цвести. Вот она весна. Такая аллегория. Весна с бабочками. Ага. Вот здесь, значит, еще участок зимы. А где она прошла и дотронулась ногами, там уже все. Там тепло, там весна. Снег тает. Хорошая тема. И схема большая. Половодье. Цвета мне здесь очень нравится. Нежные. Ага. Цветущий сад. Какой приятный выпуск? Люблю такие вот сочетания цветов, птички вот эти вот с гнездышком, такие маленькие живут на цветке, похоже на мальву. Кто это такие? Не знаю. Мастю в гнездышки снесли яички. Все красиво, отличный выпуск. Первые проталины, да. Так оно и есть. <с> все в природе у нас так выглядит. Сейчас или у кого-то, или недавно было совсем. Ну вот и все. Все выпуски. Можно вот так опять посмотреть, как галерею картину. Ну все, пока!